Всем привет! Проспект Мечникова, дом 19. По данному адресу находится два магазина продуктовых. На один из них нам пожаловался покупатель о том, что в нем продается детское просрочное питание. Поэтому мы сегодня здесь проверяем данный магазин. На сегодня будет у нас магазин верный универсам Вот. кальмарчик у нас продается дата изготовления 11 девятого девятнадцатого срок годности 8 месяцев товар растет 33 дня назад Детское питание Дата изготовления 21.11.18 Срок годности 14.05.20 Детское питание с 6 месяцев с годности нормально но упаковка уже вскрыта Нет, товар, не товарный вид так а, нашли вот еще вот такое детское питание. дата изготовления 7 05 18 будем до 6 20 детское питание с четырех месяцев И... вот еще одна такая же еще одна такая же Тот факт, что у вас продается просрочное питание. Детское. Что сейчас? Детское просрочное питание. Какое? Ну вот, например, круто няня, да? Возьми. Ну, просмотрели. Вот, просмотрели с 6 Посмотрели, ну, да, значит. Вот это детское питание. вот скольки там четырех месяцев. Соответственно, от 6.05.20. Угу. Согласна? Я сейчас посмотрю у вас просрочку, все, соберу ее и к вам уже подойду до утилизации. Будем скрывать и утилизировать. Конечно, бардак тут капец вообще такой. Это жесть. Да, к сожалению, заходить я не имею права. Здесь будем спать? Да. тоже вскрывать да я думал может уберу пришел Нет, не убрали только вот это убрали а может быть кто-то и купил так эти тоже да эти просто можно будет надрезать Вот это тогда на... И этот, вот это тоже... вот так вот, вот, там ну, вот, вот, Так, это ответит, наверное, да, да, вот а, здесь нужно печать подпись сегодняшнее число. Вот тут. Да. И обратно вам? И вот одну вот этот первый лист, да, это мне. Все да. остальное уже вам. И мне чек возврат. Okay.